Друзья, всем привет! Проведу вам небольшой тренинг такой по соцсетям. Смотрите, мы развиваем бизнес через интернет и работаем в основном через социальные сети. Facebook, Instagram, TikTok, Одноклассники, Контакт, Мой Мир. Шесть таких сетей, которые люди в разных регионах строят бизнес. Давайте сейчас Instagram. Это многомиллиардная сеть даже сказал, просто миллиардная, где десятки, сотни миллионов людей, которые что-то там делают. И чтобы быть полезным, это нужно смотреть, вот я только что нашим ребятам некоторым рассказывал. Когда я захожу на страничку человека в инстаграм, первое я смотрю это на количество подписчиков, сколько на него подписаны и сколько человек он подписан и сколько у него публикаций второе я смотрю как оформлена шапка профиля что там написано чем живет человек второе я захожу посты и смотрю что человек постит какую информацию он дает э, обществу смотрю сколько комментариев и таким образом я определяю что это человек опытный человек или нет Смотрите, я работаю только через соцсети и беру людей в социальных сетях, которых я сказал. И я их веду. И первое, самое главное в соцсетях, когда вы заходите, это оформить свою страничку правильно, шапку профиля, поставить хорошую фотографию и заполнить шапку профиля. Второе, начать публиковать, выставлять посты. Каждый день нужно выставлять пост сторис какой-то записать и прямой эфир. Таким образом, когда вы начинаете это все делать, Инстаграм начинает вашу страничку показывать людям, потому что вы активны, и до вас начинают подписываться люди. Но если у вас в подписчиках 2, 3, 5 человек, никто лайкать не будет ваш, да? Ну, вы никому не интересны. Поэтому первая задача оформить аккаунт, и э, начать выставлять вот эти прямые эфиры, э, посты, публикации и сториз. Следующее. Нужно и важно подписываться на людей. Чтобы вы, у вас э, выросла аудитория, чтобы подписчики на вас подписывались, э, нужно быть полезным для общества. Как изначально набирать людей в подписчики? Э, находите место... Вашу целевую аудиторию, а наша целевая аудитория это все люди на земле, им нужны деньги, им нужно здоровье, они хотят быть свободными и поэтому мы заходим к людям, к друзьям, знакомым, знакомых, знакомых, либо находим по хэштегам людей, по своим городам. И начинайте подписываться на человека. Заходите, наберите «Бизнес», «МЛМ», «Ваш город», хэштег. И там группы будут люди. Заходите на человека, подписывайтесь, ставите ему лайк и пишите коммент под его какой-то фотографией. И переходите к следующему человеку. Подписались, ставите лайк, коммент и уходите. Какой коммент написать? У вас красивая фотография. Или я с вами согласен, у вас э, э, хороший пост. Я благодарю вас за очень ценную информацию. Этот человек, если он адекватный, он прочитает ваш коммент у себя на страничке. Он зайдет к вам и подпишется. Вы подписались 10, на 10 человек и сделали три движения. Лайк, коммент, э, подписка. Из этих десятерых 1, 2, 3 подпишутся на вас. И вы каждый день поставьте задачу, 50 человек в день до обеда вы подписывайтесь на людей. И те, кто на вас подписался, их будет вот, из 50 человек на начальном этапе 2, 3, 5 на вас подпишутся. И у вас будет расти ваша аудитория, подписчики, да, на вас. И вот, а вы каждый день Набираете аудиторию и выставляете посты, сторис. Вы начинаете, э, начинаете быть интересным человеку. И набираете эту базу. И в, до обеда 50 человек, после обеда еще 50 человек. И таким образом, у вас, если вы будете делать такую работу, у вас 10 человек подписчиков будет расти. И важно сейчас записать, сколько у вас в сторисе подписчиков и на кого вы подписаны. И введите статистику, например, за месяц у вас прибавилось 100 подписчиков или 200 подписчиков. И это хороший результат, это крутой результат. И дальше вы постите, что нужно постить, какие посты выставлять. Первое, это о себе, своя история. Второе, чем ты раньше занимался и почему ты сейчас занимаешься этим бизнесом. Что ты несешь в мир. Какими ты продуктами пользуешься. Можно рассказать о всех продуктах. Коротко. Чем короче, тем лучше. Можно потом выставлять о каждом продукте. Описание продукта и полезность его. Возможность заработка. И какие-то полезные вещи. Рецепты. Э, какие-то полезные фильмы. Какие-то статьи интересные. Вот вы... Э, Берете неделю, 7 разных постов по тематике написали. Э, в сторисе же самое, тему можно поста, но э, обрезать ее. В сторис выставить, вот то, что вы опубликовали, там текст, например, в сторис это все короче. И, друзья, очень теперь ошибки. Когда человек выставляет просто нутробуст, класс, он хороший продукт. В нем 148 ингредиентов, полезных веществ, все хорошо. Но не стоит выставлять фотографию этого продукта и описание. Обязательно в любом посте должны быть вы. Вы и продукт. Вы и продукт. Вы и просто фотографии. Вы и еще что-то. Как привлечь к себе внимание? Вы можете залезть под кровать и сфотографироваться, себя селфи сделать. Вы можете попросить кого-то из родственников, чтобы вас на природе сфотографировали. С продуктом, без продукта. Одеть вот так шапку, сфотографироваться. Но что-нибудь интересное. Либо рассказать, как вот этот продукт очищает наш организм. Или рассказать, что вы пользуетесь наушниками. Или рассказать, что у вас есть капли для снижения веса. Или рассказать, что вы отдыхали на море. Или на речке. Или... Вы где-то поехали в лес, или что у вас полезного? Вот вы должны быть стать интересным аудиторией. И у нас бизнес очень классный. И когда вы начинаете набирать аудиторию, это самое главное. Ваша цель поставить, чтобы у вас было в Фейсбуке 5000, а на Фейсбуке должно быть 2 странички. Напишите одну Например, вот у меня Александр Потапов на русском и на английском. Там 5000 человек и там 5000 человек. Инстаграм должно быть 5-10 тысяч. Одноклассники 2-3-5 тысяч. Контакт 2-3-5-10 тысяч. Мой мир 2-3-5 тысяч. И когда вы начинаете вокруг себя собирать аудиторию, представьте, на каждых у вас соцсетях 2-3-5 тысяч подписчиков, и вы начинаете транслировать публикацию, у вас люди будут и покупать продукт, у вас люди будут и проситься в бизнес, и таким образом развиваются соцсети. Я посмотрел, вот сейчас в чат отправил ваши Странички скопировал, посмотрел, посмотрите, движение очень маленькое. У кого-то 100 подписчиков, у кого-то 200, у кого-то 300. Из этих 100, 200, 300 подписчиков, если за вами смотрят 5 человек, 10, и которые ставят лайки, это 2, 3, 5 человек, то ваши старания, которые вы людям рассказываете о, о классных продуктах, о возможности заработка, о том, что можно путешествовать, стать свободным человеком, они марные, они равняются нулю. Поэтому делайте и публикации, и набирайте э, с, с, к себе э, людей в подписчики. Следующий этап. Когда вы, э, к вам люди добавились в подписчики, вы к этим людям обращаетесь, вам приходит уведомление. К вам подписался Иван Петрович. Вы ему тут же пишите, Иван Петрович, э, благодарю... За то, что вы подписались на мою страничку. Буду рад с вами знакомству. Кстати, есть автоматизированная такая система, которая за вас будет отвечать автоматически этим людям. Но если у вас настроено автоматически, не нужно там писать. Вот приятно познакомиться, я занимаюсь таким-то бизнесом, ля ля ля на человека вывели, вывалили кучу информации, он от вас отпишется. Поэтому максимум это поздороваться и поблагодарить человека, что он подписался. Когда человек на вас подписался, пишите ему, или когда человек лайк поставил, вы тоже пишите, здравствуйте, благодарю за то, что вы поставили лайк моей странич страничке, буду рад знакомству, и задаете встречный вопрос, я смотрю, вы в Испании живете, да, и человек начинает на вас обращать внимание, смотреть, чем вы занимаетесь, это адекватные люди, неадекватные люди, они уйдут, и они вам не нужны, Смотрите, обязательно очень важна, очень важен, есть такая техника, как взаимный пиар. Когда вы заходите на страничку своего друга, знакомого, либо партнера, либо клиента, ставите лайк, он вам ставит лайк. Вы ему пишете коммент, он вам пишет коммент. Вам написали коммент, обязательно в своей публикации нужно написать ответ. Чем больше комментариев в публикации, тем больше Инстаграм и другие соцсети начинают транслировать, показывать вашу страничку. Больше комментариев, лайков, и это должно быть взаимно. Если мы одна команда, мы должны заниматься взаимопиаром, хорошим. И не просто, например, лайки ставить, какой-то смайлик, а желательно написать какое-то предложение. Следующий есть такой инструмент, когда вы заходите к человеку, у которого много подписчиков, и он выставляет очень интересные посты. Можно взять, заимствовать и выставлять такие же посты и писать такой же текст. Есть у вас лидер, который транслирует ту же самую идею, то, что и вы. Работает в той же компании. Вы заходите к нему, заимствуете, выставляете пост, пишете текст. И потом ну, немного изменяете 2-3-5 слов или предложений, чтобы не быть похожим, вот, ну, не повторять. Но изначально, если вы новичок, можно даже повторять, ничего страшного. И начинаете, смотрите, обязательно взаимный пиар. И когда вы заходите к человеку, когда у него много подписчиков, и пост, и под постом там 100, например, э комментариев, вы обязательно заходите и под теми комментариями пишите что-то свое умное. Э либо свое мнение, либо еще что-то. Ну, Например, вы зашли, правильное питание, и какой-то человек выложил пост и выставляет э полезность, правильного питания, вы заходите, говорите, класс, благодарю за пост, я тоже пользуюсь вот такими-то продуктами, я веду здоровый образ жизни, мне очень нравится э, то, что вы делаете, и я вижу у вас много комментариев, благодарю, то есть вы вставили свои 5 копеек, и вот эти все люди, которые комментарии поставили, им приходит уведомление, они смотрят, ага, кто это вы? Интересное такое что-то написали, они заходят к вам на страничку, смотрят кто вы, подписываются, лайкают, комментируют и у вас начинается расти аудитория. В следующем видео я наглядно э, запишу э, видео, как я работаю в социальных сетях, вот то, что я сделаю, чтобы вам было понятно и видно. Все, друзья, всех благодарю. Вот так коротко я хотел поговорить о том, что социальные сети – это действительно инструмент, который дает и продажи, и новых дистрибьюторов бизнеса. бизнес, все. Но многие люди не получают пользу, нету клиентов и дистрибьюторов, потому что неправильно используют соцсети. Я за многими слежу, вижу, кто-то... Посты вообще совсем не выставляют. Кто-то подписчиков не набирает. Кто-то просто вот фотографирует вот так вот продукт. Э, вас не видно там. Это никому не интересно, что внутри продукта. Вы интересны. Возьмите сейчас, пойдите на улицу, сделайте фотку, селфи. Попросите кого-то, чтобы вас сфотографировали. Еще что-то. И это повод для того, чтобы развивать очень классный бизнес. Все, друзья, пока-пока и до скорых э, встреч. На следующих видео. Пока-пока.